Всем привет, я Александр. Сегодня я вам расскажу про очень полезную опцию. Это электропривод крышки багажника на примере автомобиля Kia Spartage. Сегодня вы узнаете о том, из чего он состоит, как он устанавливает свой автомобиль, а потом я вам продемонстрирую то, как он работает и все его основные функции. Этот комплект специально спроектирован для конкретного автомобиля, это Kia Sportage, и он лишен всех детских болезней. Сам комплект состоит из, из такого набора запчастей. Два модуля электропривода, которые ставятся вместо штатных газовых упоров. Ставятся они на специально доработанные кронштейны, в которых в комплекте 4. Замок с электроприводом и специальная петля, за которой будет цепляться этот замок. Все это подключается к модулю, который управляет системой открытие и закрытия, и оснащается специальной кнопкой. Помимо этого есть комплект проводов, который подключается пин-ту-пин, то есть не надо резать проводку и при этом сохраняется дилерская гарантия. Этот электропривод мы оснастим еще дополнительной опцией. Smart Food ⁇ это комфортное открытие крышки багажника без помощи рук. Это вот такое устройство, ставится оно под бампером и взмахом ноги оно открывает крышку багажника. А теперь давайте посмотрим на процесс установки электропривода. Первым этапом мы демонтируем пластиковые панели крышки багажника для доступа к внутренним элементам. Получив доступ, мы переходим к следующему этапу. Демонтируем заводские газовые упоры и опорные кронштейны. Устанавливаем усиленные опоры и кронштейны от системы электропривода. Ставим модуль с электроприводом и протягиваем проводку через заводские технологические отверстия, закрывая ее защитной гофрой и резиновой заглушкой. Переходим к установке блока управления системой электропривода. Надежно крепим его через заводские отверстия болтами. Следующий этап это замена штатного замка крышки багажника на замок с доводчиком. Затем мы меняем петлю, с которой будет работать новый замок. Устанавливаем динамик, он будет подавать сигнал в момент работы системы электропривода. Надежно крепим проводку, чтобы ничего не болталось и переходим к установке системы SmartFood. Датчик системы устанавливается под бампером в центральной части изготовлением специального опорного кронштейна. Проводку от датчика протягиваем через заводские технологические отверстия автомобиля. После установки всех элементов переходим к подключению питания системы. Подключение системы проводим в блоке предохранителей, который расположен в торпедоавтомобиле. Собираем декоративные элементы крышки багажника и устанавливаем оригинальную кнопку закрытия. С установкой мы закончили. А теперь давайте я вам покажу, как работает электропривод и как им можно управлять. Первое это открытие с помощью кнопки на брелке. Нажимаем на нее и, соответственно, крышка багажника открывается. В этом случае закрыть мы можем двумя способами. Первый – это нажатием на кнопку, установленную на пластиковой панели. Также и с кнопки с брелка. Следующая возможность открытия багажника – это посредством штатной кнопки, установленной на крышке багажника. Нажимаем на нее. Слышка багажника также открывается. Закрываем мы ее с помощью кнопочки на панели багажника. Ну и третий вариант – это так называемое бесконтактное открытие. Теперь вы узнали о такой полезной опции, как электропривод крышки багажника. Если в вашем автомобиле не установлена эта полезная опция, мы с радостью ее реализуем. Обращайтесь.